Сегодня я кстати, пел походу, в электричке я ехал. Заплутал, не знаю где. чудо чудное еле по холодной по воке, грязном через реку. А доли в будущем, позамерзшая межа, а метели все кружал, Я глазами провожал, слышал сердце стук, Одиноко и горба. Не моя ли шла судьба, Эх, спросить бы до да губа, А немела вдруг. Чернес мой стал седым А старик все шел, как сон Попороже босиком То ли вдаль за горизонт А то ли мглов земли И чернела высота И снежинки петь устал на его ложились там, да не таяли. Вдруг в свинящей тишине Обернулся он ко мне, И мурашки по стене ледяной волной На меня смотрел и спал, не старчик закричал, а старик захохотал скинул с глаз долой, полем, полем, поле, белым, белым полем ты, Волос был черный свой, стал синим, Не поверил бы глазам. Описал бы все слезам, может все, что было там, помещалось. Но вот в зеркале, друзья, вдруг его увидел, я, видно, встреча та моя все же вещая. Чернес моли стал сетым, полем, полем, полем, белым, белым полем днем, бел. волос был, чернес моли стал седым, полем, полем, полем, белым, белым, полем дым.